Нам часто твердят, что содержание важнее формы. Но, например, если бы мяч был не круглым, а плоским, футболисты не смогли бы забивать голы. А стакан с выгнутым дном невозможно было бы поставить на стол. То же касается и наших глаз. Если форма роговицы, наружные оболочки глаза, изменится хотя бы на долю миллиметра, то окружающий мир заметно размоется, и видеть мы будем примерно так. Меня зовут Татьяна Шилова, и я знаю, как сделать ваше зрение лучше. Сегодня поговорим про роговицу глаза. Роговица это прозрачный фасад глаза, то есть самая внешняя его часть. Именно на нее надевают контактную линзу те, кто имеет проблемы со зрением. Толщина роговицы в центре от 0,52 до 6 мм, а по краям от 1 до 1,2 мм. Но несмотря на то, что с виду роговицы кажется однородной, на самом деле это настоящий пирог, состоящий из шести клеточных слоев. В норме роговица имеет вид полусферы, то есть радиус в любой точке одинаковый. Если же значение в одной точке оптической зоны отличается от значения в другой, то это говорит о том, что у человека дефект зрения, астигматизм – состояние глаза, при котором одни линии видятся четкими, а другие – размытыми. Часто встречается физиологический астигматизм, когда радиус роговицы в разных точках отличается, но разница крайне мала. Такой астигматизм не влияет на остроту зрения, но, к сожалению, имеет свойство прогрессировать. Так что если вы заметили, что картинка, которую вы видите, стала более мутной и искаженной, пора посетить офтальмолога и проверить роговицу. Сделать это можно с помощью кератоскопа, или дископлацида. Этот прибор позволяет определить аномальную кривизну роговицы. Он представляет из себя черный диск диаметром примерно 20 сантиметров, на котором нанесены концентрические белые кольца. Смотрим прямо перед собой, просто прямо. Угу. Открываем широко глазик, не моргаем. Будет вспышечка. Через небольшую линзу в центре кератоскопа врач смотрит на отражение колец от вспышки, получаемое на роговице глаза пациента. Изображение, получаемое при отражении от нормальной роговицы, будет иметь вид правильных концентрических колец. Если же роговица аномально искривлена или на ней имеются рубцы, то кольца будут искажаться. Современные кератоскопы позволяют распечатывать контурную карту поверхности роговицы глаза. И вот мы получаем вот такое изображение. Серия колец. Вот они у нас такие вытянутые в определенном положении. Вот видно, что вот такая восьмерочка. У вас есть астигматизм, но эти овалы довольно правильной формой, поэтому этот астигматизм – это вариант вашего генетического развития роговицы. Дело в том, что астигматизм ⁇ самое распространенное заболевание глаз, и часто человек игнорирует его симптомы, списывая их на усталость и переутомление. Поэтому важно диагностировать заболевание в зародыше, когда зрение еще можно восстановить. Чтобы понять, как видит человек с астигматизмом, достаточно посмотреть в кривое зеркало. Все мутно, размыто, криво. Но на начальной стадии есть и другие симптомы, которые должны насторожить. Постоянные головные боли. Дискомфорт, чувство рези и песка в глазах. Желание прищуриться для наведения четкости, Быстрая утомляемость не только глаз, но и всего организма. Размытые изображения предметов, их раздвоение. Боли в глазах. К сожалению, вылечить астигматизм невозможно. Но он отлично подается коррекции. Существует три метода борьбы за орлиное зрение: очки, контактные линзы или хирургическое вмешательство. Какой метод подойдет конкретно вам, решает врач-офтальмолог. Но если вы часто меняете очки или линзы для коррекции своего астигматизма, а зрение продолжает стремительно падать, это вполне может быть признаком другого, более серьезного заболевания кератоконуса. Дело в том, что на начальной стадии его часто путают со стигматизмом. Но в отличие от него, кератоконус может привести к полной слепоте.